Итак, Тимсап, у микрофона Закароксрукси и буквально час назад э, вышло два видео от Valve про новый Counter-Strike 2 о котором я уже сколько раз шутил то что э, все это бред, то что это все не выйдет ну, вернее, выйдет, но совсем не скоро и сегодня мы получаем два вот таких вот видео собственно я уже успел посмотреть, но только одно из них собственно, сейчас же мы его посмотрим главный релиз With over 20 okay. years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy. Так, First, touchstone второе. maps. Классические мапсы, с фундаментами, которые игроки могут использоваться для проверки геймплейных изменений от GO до Counter-Strike 2. These улучшения improvements to и and но в otherwise haven't не были изменены. Чем-то, не вовремя, но, тем не менее, решил подсказать, сказать то, что э, чем-то даст и, э, как он называется, нюк, они чем-то похожи на те моменты, когда Делали Dust на Unreal Engine четвертом или пятом, я уже не помню, но типа сам факт того, что чем-то оно похоже и довольно необычно. Так, значит, первое у нас было это освещение, второе это улучшение, и третье... Следующий полный... Source 2 Вода стала лучше выглядеть. И, наконец, The tools build, Я уже буквально представляю, как люди создают Hide and -seek на Верпасе просто со вторым этим этажом, потому что это все выглядит уже, ну, очень реально необычно, и я, честно понимаю, здесь будет сейчас меняться освещение, но сам факт того, что Теперь будут карты создаваться Ну, в разы легче И это будет, мне кажется, что-то очень новым Будет, мне кажется, еще больше новых карт lighting, yeah, 2, Я говорю, был свет Италию вот узнается, Инферно узнается Это и есть вроде как тоже Итали Что? А это, это что за полоска? Что? Значит, будет у нас летом вот третий. Из того, что я не увидел при первом просмотре, потому что я смотрел с телефона, я заметил вот эту вот полоску, которую, как я понимаю, да, это счетчик кило. Здесь у нас армор с хп, деньги у нас перенесли почему-то в нижний левый угол, Карта все так же, и чат тоже. Это у нас оставили наверху, но мне кажется, это можно будет менять, как и в самой КС. Шрифт, ну, в принципе, дефолтный. Но, надеюсь, карту нужно будет еще подредактировать именно каждому под себя, потому что вот такой большой ори, такая маленькая область в карте видна. Из-за необычного сразу вижу, что развернули авик, дигл и нож насчет, ну, то есть оружие изменили, насчет гранат, ну, вижу, вроде как моляк, да, изменили, а, именно в положении. Зачем это было сделано, непонятно, но, надеюсь, это уберут. Мне вот что понравилось, вот, а, человек, получается, как я понимаю, кинул хаешку и из-за этого смог развеяться. но это что очень, мне кажется, будет а, тяжело для новых компов, ну, ой, для новых, для старых компов, а, именно для игроков, которые там, ну извиняюсь, с картофеля играют. Но в целом выглядит очень эффектно. Вот Молик как горит, как смок сейчас выглядит. То есть сейчас это не просто туман, а ну реально более проработанные, не знаю, детали смока, может быть. Ави, кстати, стал более детализированным, потому что вот этих вот... Э, э, э, э, точно не знаю, как они называются, Ну, короче говоря, вот этих вот штук э, у них не было, получается, вот этих вот штук получается вот этих вот штук у меня просто закончился словарно-запасный сегодня поэтому я не могу правильно охарактеризовать вот эти вот э, механизмы Но ну, я думаю те кто разбирается вот этими тихонами ну, э, скинами персонажа да, остались те же самые, а вот с зевсом какой-то ну грубо как говоря кримчик получился Пау калашал, читал другую зубу, его прям вообще решили дизайн. и выглядит очень неплохо. ну я что скоро уже будет дизайнать, я не посмотрел, ну, стоп, у Зевса вылетает как у обычного шокера, нет, не показалось, я думал, что настолько столько все проработать решили. Ну, бомба теперь у нас имеет встроенную, не знаю, лампочку, потому что это очень смешно выглядит. Вот, это так, это основной у нас видос. А, тут даже три подряд видео. Ну хорошо, посмотрим, значит, что у нас изменилось со смоками, и после этого перейдем. В противоположном With Counter-Strike 2's new game engine, wow. we've evolved smokes and made them dynamic. А, ну да, теперь они стали. Не просто дымом, так сказать. Теперь видно, что он может развеиваться, все такое. Ааа, -а -а, все, теперь я примерно при понимаю, то есть они теперь используют не. Ни... Как бы правильно это выразить? А -а то есть там были вот много кубиков. Условно. и раньше, как я понимаю, вместо вот этих множества кубиков был один целый кубик вот этого дыма, а сейчас это, собственно, разделение на множество других. кубиков. world. Now, position, in да, видно, что он через некоторые не проходит, дым, отверстия, все такое, в некоторых местах вот прям, ну идет по площади. Это реагирует to lighting. Бросов, чтобы ввести места может быть и и гранатами. В еще как бы так правильно выразить теперь мне кажется ванвейсмаки они будут очень плохо работать там раз через раз или еще что-то потому что опять показывают те же самые моменты короче говоря чему это если человек не был то сейчас они будут развиваться по-разному из-за того что будет как я понимаю да лучшие со 128 и в целом Стоп, что Counter-Strike Online 2. Ладно. К чему это? Возвращаюсь к теме по смокам. А, то, что из-за того, что сейчас будет улучшентик, мне кажется, смоки будут опять же ложиться по-разному. Ложиться. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak, and the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. The last one I don't может, можно выразиться потому что... здесь видно что нажимает проходит определенное Now время no вот, вот, произошло нажатие ну вот видно, что человек нажал и прошло определенное время no нажатия. понимаете, so идеально. The the you shot, jump, в общем-то говоря, Mr. все это придется в будущем еще тестировать. Пока что придется довольствоваться этим. Кстати, еще одна забавная, приятная мелочь на авике сейчас была. Когда человек зумится, ну нажимает ПКМ, добавился звук скролла. You shot, peak, и, короче, so you... Это будет уже отдельная игра, и что я думаю по этому поводу, мне кажется то, что а, будут переб... перерабатывать абсолютно все. То есть, если не будет а, новые торговые площадки, останутся старые скины, то все мне кажется, в принципе, со временем подорожает. Но вот именно если добавят отдельные скины для CS2, то в первое время скины из Go упадут в цене, и года так через 2-3 они точно поднимутся, потому что это будет как мне кажется, с наклейками 2014 года. Вот. Насчет того, что завтра будет обновление или нет, этого я не знаю. Будем за этим смотреть. Но в целом... Mm, я к этому времени себе как раз куплю 3060, и grenade. я более чем уверен, что я стопроцентно буду покупать CS, the... потому что э, я уже немножко наскучил CSGO, а вот uh, CS Online, либо же CS2, я не знаю как это назвать, короче, вот эта вот игра, Counter-Strike 2, э, выглядит очень приятно для глаза, хотя привыкать будет очень сложно. Вот я хотел еще вот эту часть пересмотреть, то есть человек It reacts to lighting. Смок, стреляет. Мне же не показалось, да, то, что а, вот эти вот... не пули, а как-то правильно выразиться опять. А, короче, когда он стреляет, огонь... А... Нет, походу его прям не видно. Lighting. Вот, здесь написано, дым реагирует на свет, вот я хотел дождаться вот этого момента, но видно, что он только когда начинает стрелять, он находится в смоку и немного как бы проявляется свет, но ответ на но... Играться теперь с этим может быть 2, и, кажется, люди реально provide... будут просто экономить хаешки. И, помимо этого, их будет, ну, как минимум 2, Even потому Ну, смысл от одной хаешки, которую можно использовать, если теперь ее можно будет, так сказать, развеивать и смог, и придется тогда уж экономить я не знаю. Ну, в это реально красиво. Это все, что я могу сказать просто потому, что я еще не до конца все это понял, и это нужно будет пересматривать каждую деталь в видео. И только тогда делать. Uh, -то result, smoke grenades have become cornerstone team tactics. Yeah. Counter -strike Counter -strike Сейчас, сторону, кажется, плане, 3D объекты которые живут в мире. Now, not only do all players see the same smoke. Ну, теперь мы можем увидеть, что кс на втором сурсе уже скоро будет, все ее ждем, и спасибо всем, кто посмотрел, всем бэбэ.